Приветствую, друзья. Меня зовут Михаил. Фамилия моя Пачаев. Это видео называется: Хочешь заниматься на правила и получать за это финансовые благодарности? Когда я начал сам в 2015 году заниматься на тренажере Правила, были такие люди, которые говорили: Блин, а почему ты берешь за это деньги? Человек вообще за это деньги не должен брать. Я говорю: Окей, хорошо, давай тогда, чтобы был у нас обмен энергии, ты мне приносишь то, что ты сам создаешь. А я тебе даю то, что я умею делать. Все, ты получаешь э, оздоровление, а я получаю от тебя там мед, не знаю, грибы сушеные, что хочешь, ягоды. Но, как правило, люди съезжали, нам проще обмениваться деньгами. То есть я оказываю человеку услугу, а он мне в знак благодарности финансовое, э, бл финансовое вознаграждение, вот. Я пробовал также делать за донейшн. Получается, что люди немножечко не понимают, сколько это стоит. Допустим, в Сочи тренировка стоит от 2000 рублей. От двух. Ребята делают тренировки за 3,5. Кто-то делает, допустим, в Красной Поляне делают 5000 рублей. Но это не просто растянуть, там лебедочкой покрутить. Это прямо тренировка полноценная с массажами, с какими-то еще практиками. У меня, допустим, тренировка направила... Она длится час, стоит она 2000 рублей. Туда входит сама тренировка, плюс еще расслабление физическое, типа мануального такого небольшого, плюс петля глисона. В тренировку входит повисеть на животе, повисеть на спине, позаниматься, ну не просто повисеть, а прям полноценно позаниматься. Потом повисеть вниз головой. Растянуть поясничный отдел, повисеть на коромыслах, покрутиться с вестибулярным аппаратом и постоять на гвоздях по желанию. Также, если, есть, если человек готов, мы пьем э, чай с мухомором, называется сома. Там мухомор, молоко кокосовое и щепотка соли, горячая вода. Вот, мы пьем, человек чувствует расслабление и занимается, ему уже легче заниматься. То есть там блоки из головы уходят, уходят какие-то страхи, какие-то переживания может быть, да, и голова становится светлой. Вообще уникальная тренировка, потому что на правило можно протянуть буквально все-все-все связки. Это единственный тренажер, который позволяет это сделать. Тем более на нашем правило можно позаниматься не только растянуться за руки и за ноги, но также можно еще повесить голову за петлю глиссона. И получается все конечности во всех, как пятиконечная звезда, ты становишься такой весь растянутый, подтянутый. Вот, наш тренажер, я буду говорить про наш этот тренажер, потому что много разных вариантов есть модификации, кто-то делает деревянное правило стационарное, когда ты его поставишь и никуда уже не сможешь его потом, ну сложнее будет его разобрать. У нас тренажер 2 на 3 метра, он легко разбирается в течение 40 минут, когда у тебя уже есть навык и легко собирается, та же примерно где-то минут 40-45, я один это делаю, один человек это может делать. Тренироваться на нем можно как на грузах, так и на лебедке, так и электромотор Есть VIP-тренажер у нас, VIP-модификация И заниматься можно с помощью электромотора Можешь тренировать людей, чтобы было проще, если у тебя надоело уже крутить лебедку Если у тебя один человек в день, тогда ладно А если у тебя пять человек в день, или шесть человек в день, или восемь человек Тебе ты устанешь крутить А здесь ты с электромотором кнопку нажал Человека поднял, ты с ним работаешь, у тебя руки свободны, кнопку нажал, быстренько опустил. То есть уникальность именно с электромотором, что ты можешь быстро сделать. То есть человека нужно быстро опустить, лебедкой ты медленно будешь. А электромотором кнопку нажал, он бжжжж, быстренько опустился. Надо отрегулировать высоту какую-то. Допустим, положил а, арахис фитнес, мячики такие, два мячика соединенные под спину человеку. Нажал на лебедку, мягенько опустил и все, работаешь с человеком. Очень классно работает. Также у нас есть коромысло, петля гриссона, комплект манжет. И обучение входит в стоимость тренажеров. Еще раз повторю, тренажер 2 метра ширина, 3 метра длина и 2 метра 20 сантиметров высота по коньку. То есть по уголкам, где закрепляются мешки. Вот. Весит он больше 100 килограммов, отправляем его транспортной компании по всей России. За границу сложнее отправить, потому что, во-первых, сейчас такая ситуация, и вообще перевозить нет транспортной компании, которая может перевести за границу легко. Поэтому по России добро пожаловать! Стоимость тренажера без электромотора 135 тысяч рублей, с электромотором 165. Я придумал такую вещь, что... Ты можешь купить этот тренажер, при этом не вкладывая свои деньги. Такая маленькая хитрость. Если ты хочешь купить тренажер и практиковать потом тренировки проводить, используя, кстати, вот недавно у нас женщина в Сочи купила тренажер, Ксения, и она занимается массажем, кинезиологией и уже давно занимается направилом. Но ей надо было именно вот этот наш тренажер. У нее есть один тренажер, но он не подходил по размерам в новое помещение. Ей надо было наш тренажер. Она приобрела этот тренажер, и у нее уже есть поток клиентов. Уже есть наработанный поток клиентов. Но если, допустим, такая ситуация, смоделируем ситуацию, ты собрался открыть правило в своем городе. Тебе нужен качественный тренажер, не эконом деньги. Сразу говорю, не эконом деньги на тренажере. Не пытайся сделать его, сконструировать сам. Можешь, конечно, сделать, но вот лучше... Доверься профессионалам, которые уже давно на этом, как говорится, собаку съели Проще приобрести, поверь мне, проще приобрести Я сейчас расскажу, как это сделать Ну, с, может быть, с минимальными какими-то вложениями С минимальными Как при, приобрести тренажер с минимальными вложениями Допустим, если это наш тренажер 135 тысяч цена Вот, ставим Цена Цена 100. 35 тысяч Хотя нет, будем ставить сразу 165 165 тысяч рублей Если ты собрался проводить тренировки в своем городе Сам будешь заниматься и проводить тренировки в своем городе Значит ты будешь за это брать какие-то деньги Тренировка, возьмем стоимость 1500 рублей Примерно одна тренировка за э, сеанс, скажем. Ну да, за тренировку. Но это минимум. Потому что когда ты будешь заниматься на правила, ты будешь оттачивать какие-то новые навыки. Тебе захочется узнать кинезиологию, остеопатию, э, массаж. И когда ты будешь делать это в комплексе, твоя стоимость будет увеличиваться, там, ну примерно будет стоить 3... 4000 рублей ну берем для начала для начала это будет стоить 1500 возьмем значит 165 тысяч и разделим на 1500 165 165 тысяч разделим на 1500 получилось 110 тренировок все. Если мы берем стоимость 1500 рублей, тебе надо провести 110 тренировок. Если мы проводим 3 тренировки в день, то 40 дней. 40 дней. За 40 дней ты возвращаешь вложенные свои 165 тысяч рублей. Представляете, инвестиция. Ты вложил 165 тысяч рублей, и через 40 дней ты их вернул. Но ты не будешь делать это каждый день по 3 человека. Это понятно. И твое время увеличится на 3 месяца, на полгода. Хорошо, пусть, пусть за полгода ты вернешь свои вложенные деньги, но у тебя будет тренажер. Очень классный тренажер, поверьте, он на... Всю жизнь тебе останется. Ты можешь его перевозить, ты можешь его ставить на улицу, ты можешь ездить с ним куда угодно, на разные фестивали выступать. Любое мероприятие ты можешь посещать с этим тренажером, потому что он красивый, он прямо очень-очень классно выглядит. Он золотой, понимаете, золотое правило у нас. И это золотое правило стоит тех денег, о которых мы говорим. Дальше. Три тренировки в день. 40 дней, 110 тренировок, 110 тренировок. Один человек, как правило, когда приходит на массаж, ему говорят, тебе нужен курс, тебе нужно пройти курс, тебе не нужно один-два раза прийти. И возьмем такую ситуацию, вот мы решили, 110 тренировок, 110 тренировок делим на 10 занятий курс получаем 11 человек то есть тебе надо найти 11 человек в своем городе который проплатит тебе вперед за 10 тренировок по 15 тысяч рублей легко обзвонил своих знакомых и говоришь саня коля я буду покупать вот такой вот тренажер он будет самый классный если ты хочешь, я тебя буду проводить тренировки, готов взять с тебя предоплату за эти тренировки, и ты возьмешь самый классный тренажер. И у тебя будет 11 человек уже, которые будут с тобой заниматься на этом правилах. И они будут другим рассказывать про то, что у тебя есть тренажер, и они направят к тебе еще новый поток клиентов. Так работает. То есть если ты хочешь заниматься на правилах и зарабатывать на этом деньги, достойное вознаграждение, тогда тебе придется обзванивать своих людей, касаться где-то людей, каким-то образом делать группу ВКонтакте, создавать группу в Телеграме, как-то в Инстаграме выкладывать информацию. Но ты постепенно-постепенно наберешь свою какую-то клиентуру, пусть это будет полгода, да пусть это будет полгода. Ты обрастешь с людьми, друзьями, которые будут к тебе приезжать, и они будут благодарить тебя. Тебе всего-навсего нужно найти 11 человек и взять с них предоплату по 15 тысяч. И пообещать им, что ты купишь тренажер и будешь их тренировать. Ты выполняешь перед ними свои обязательства, так как мы через 3 недели тебе отправляем уже готовый тренажер. Ты отправляешь нам деньги Через три недели мы тебе отправляем готовый тренажер, упакованный уже. То есть тебе не надо ничего дополнительно ставить. Посмотри, у меня видео, будет ссылка, где вот здесь вот ставится ссылка, на видео, где я собираю правила. Пришло правило к Ксении в Сочи сюда, буквально через часа два, наверное, потому что там надо было разорвать эти пакеты, мешки, все это достать, все эти болты. Плюс мы еще разговаривали там. Через два часа уже стоит правило, мы уже занимаемся. То есть туда не надо дополнительно ничего покупать. Единственное, что тебе понадобится, это понадобится два ключа. И все. Больше вообще ничего не надо. Два гаечных ключа. Вот так вот выходит схема. У тебя, если возникло желание, заниматься на правилах и создать правильню в своем городе. Поторопись, потому что очень много людей хотят создать. И кстати... По скрипту, если ты хочешь собрать правила, но ты находишься в другой стране и ты не можешь заказать наше правило, пиши мне в Телеграм, у меня Телеграм собака английскими буквами «Пачай.фм». Я тебе скажу, проведу консультацию, как это сделать. То есть я уже провожу консультацию, у меня знакомый собирает правила в Эльдорадо. еще один знакомый просто манжеты у меня покупает в Индии. В общем, отправляем манжеты по всему миру. Манжеты, петли, глиссона мы отправляем вообще по всему миру. Правила отправляем только... Да, и пальцепы. А правила отправляем только по России. Либо довозим до границы, ты переезжаешь через границу, загружаешь правила и самостоятельно перевозишь его уже на свою территорию, в свою страну. Вот. Следующее. Если ты... А, ладно, это будет другое видео. На этом все. Если тебе хочется получить качественное правило, обращайся. До скорой встречи. Пиши мне в Телеграм. Почай ФМ, Увидимся.